Уважаемые жители Уральского федерального округа, дорогие друзья, поздравляю вас с нашим общим праздником, с Днем России. Со времени подписания декларации о государственном суверенитете прошло немало лет, и страна изменилась. Но ценности, на основании которых можно говорить о подлинной независимости и суверенитете нашей страны, остаются неизменными. Это демократическое развитие, укрепление гражданских институтов, создание условий, при которых реально обеспечены права и интересы каждого гражданина. По поручению президента Российской Федерации мы решаем целый ряд важнейших задач, от которых зависит не только качество жизни сегодня, но и будущее благополучие. И процветания россии мы уже многое смогли сделать и я хочу поблагодарить всех жителей уральского федерального округа за вашу активность и добросовестный труд желаю вам крепкого здоровья счастья уверенности в своих силах новых успехов и достижений